Это коридор, это мужик, и я пошла. Я возвращаюсь к своим видео про качество жизни, потому что я вернулась из отпуска такого духовного и благодаря чуду у нас дома. Ой, помоги! Помыли, помыли. Наверное, на дежурные помыли. Я всегда тут подметала каждый день. А сейчас чисто. Удивительно как. Вот, вот такой у нас подъезд. Так. Ну, в общем, когда я начала... Здесь, в общем-то, ничего. Когда я начала... Свою операцию тараканство-бой. Это было в начале апреля. Причем мая-июнь, июль. То есть прошло два месяца полных. Вот. В течение этого времени, за исключением двух последних недель, когда я себе позволила отпуск, я каждый день прибирала территорию вокруг дома. Ну и вот сейчас я Стало это делать гораздо реже. Два раза в неделю, допустим, я выходила, выносила мусорки. Я смотрю, стало гораздо чище, хотя я уже не прилагаю таких особых усилий и ничего не прибираю. Вот.